Порталы начали появляться по всему миру. Алло? Привет, журнал, приятель. У меня есть портал. Нет, будь у тебя реально тут портал, здесь бы уже толпа стукачей тусила, а власти зачищали бы всю эту местность. Если бы о нем знали, то так и было бы, но я о нем не сообщил. Кажется, нам пора валить отсюда. 12 минут для нахождения в портале. Откуда начнем? Разделившись задокументируем больше. Кто здесь? Я считаю, что нам нужно уходить. Мы в изоляции. А значит, выйти отсюда нельзя. Может, нас куда-то перенесет? А ты кто еще такой? Не приближайся. Мне требуется подкрепление. Порталы собирают данные. Как ты не понимаешь? Мы же можем раскрыть все тайны Вселенной. У меня началось что-то вроде галлюцинаций. Со мной тут два человека, они мои копии. А -а -а! Помогите! Что